давал определенный обряд. Это держание в руках ниточки, на которой внизу висит бусина, которая свободно двигается по этой ниточке энергетически объясня энергетически как бы показывая, почему шарик, потому что шарик это как энергетический кокон, это как планета Земля, это как сублимированы или объединенные между собой события которые могут произойти почему у ниточки два узла это начало жизни и конец почему свободно двигается эта бусинка по ниточке это как бы жизнь человека его свободное движение как нужно гадать на такой бусине? Ставите бусину, после чего говорите там, кто выиграет, Байден или Трамп? И отворачиваетесь от этой бусины и начинаете смотреть на что-либо. Смотрите на занавески или смотрите там на красивые на, на изменения погоды за окнами или отражение себя в зеркале. В общем, находите какую-нибудь идею или задачу, чтобы себя отвлечь. После чего через 10-15 секунд смотрите на эту бусину и смотрите, если она качается слева направо, то тогда нет ответ на вопрос, если вперед-назад, то тогда ответ да, если раскрутилась по часовой стрелке, то тогда да, если против часовой стрелки, тогда нет. Не забудьте рядом с элементом гадания перевернуть чашку вверх тормашками, для того чтобы зоны Хартмана не воздействовали. Третий механизм – это кубики, конечно же, которые есть в моей школе, и также мой семинар, который я назвал семинаром кубики. На семинаре кубики можно очень эффективно изучить, каким образом пользоваться или использовать игральные кубики с целью предсказывания будущего. Допустим, на каждый день можно предсказывать определенное свое индивидуальное событие, также знать, что будет с вами происходить, то есть доход, приход, расход, любовь, нет любви и так далее. Из-за своей простоты они работают очень эффективно. Кубики обычно используются даже при гадании кому-либо. Это очень простой и эффективный способ предугадать события для человека. Чем мощнее и чем сильнее развито у человека ясновидение, тем более идеально показывают кубики. Как правило, после такого марафона, который вы прошли, использование кубиков будет максимально усиленное, и использовать эти кубики я очень рекомендую. Третий вид, четвертый вернее вид, это, конечно же, использование моих рун. Мои руны показывают удивительно хорошо, если все делать так, как я описал в книжечке. То есть только три расклада. И используя данные руны, вы будете настолько ярко и сильно удивлены правдивости показываемых событий, что иногда это будет вас подвергать шоку, а ими пользоваться очень несложно, они сделаны по принципу прямого подключения к пространству, что фактически дает человеку без особых знаний возможность помогать человеку или возможность предсказывать судьбу абсолютно любому человеку если у вас уже есть карты используйте дополнительно и весы вот такие и используйте дополнительно мои руны используйте маятник используйте э, э, гадальные кубики э, кости это даст вам или откроет вам руки почему дело в том что очень часто нам необходимо настройка нашего ясновидения и вот этой настройкой нашего ясновидения являются как раз какие-нибудь побочные или вот такие предметы, так вы незаметно для себя в тот момент, когда руны будут выпадать определенным образом, начнете на экране трансляции видеть дополнительную информацию, которая идет, также для тех людей, которые занимаются допустим снятием информации с карт то же самое будет происходить. Кстати, когда карты перестают правильно работать? Карты перестают правильно работать, когда у человека из головы полностью ушла, ушла, ушла энергия ясновидения, и она сдвинулась на уровень третьей чакры, что очень часто происходит. Почему третьей чакры, в тот момент, когда человек начинает о чем-либо спрашивать или о чем-либо гадать, то его идеи должны быть возвышенные, то есть ему должно быть все равно, Вера в этом случае является важным элементом. В этот момент человек должен начинать думать о Боге, должен начинать думать о всем прекрасном. В случае, если этот человек заинтересован в том, чтобы заработать деньги, заинтересован в том, чтобы сказать правду, заинтересован или боится чего-либо, заинтересован, то тогда эти руны четкие, бусы, маятники и таро показывать не будут. Допустим, Обратилась ко мне женщина-торолог и говорит, Андрей Андреевич, мои Таро-карты перестали гадать, я говорю почему, а я хотела с их помощью, с помощью карт Таро э, узнать, нужно ли мне вкладывать деньги в инвестиционную компанию, и они показали нужно, а почему показали, дело в том, что тот человек, который говорил ей, что необходимо пользоваться инвестиционными компаниями, был профессионально обученным мошенником, он вошел в доверие, после этого очаровал мысли на эту женщину, после этого обманул ее чувства и после этого у нее появилось желание. Это как в сексе, знаете, налепил там брехни какой-нибудь, после этого затянул в постель. Вот точно так же получилось с этим авантюристом, который ей там протрещал о том, что это будет приносить большие материальные доходы, после этого доказал, как миллион человек, то есть использовал манипуляции для того, чтобы создать чувство и за, за своим громким голосом, своим размахиванием рук, своими какими-нибудь пламенными речами, воспламенил у нее желание потратить деньги, а руны показали то, что хотела желание, именно поэтому, э, не руны, а карты показали то, что она хотела, очень часто маятник показывает то, что мы хотим, если мы хотим пламена этого и четкие также показывают и руны также показывают и кубики также показывают все также показывают есть тайна. Если вы гадаете на картах Таро, то не опускайте карты Таро во время гадания ниже своей четвертой чакры, не опускайте. В случае, если они будут у вас на уровне живота находиться, на уровне половых органов, они будут показывать плохо. Вообще делайте так, ставьте стол, ставьте руки и карты держите на уровне лица тогда вы будете показывать или делать расклад который вы держите на уровне лица и шансов показать правду будет больше